Здравствуйте, Игорь. Извините, что я тут не ответила сразу. <зывания> да, да, да, да. Ну, э -э ну решение боевое, как говорится. <с> <с> <с> ну, проговорим все этот процесс. Значит, что я правильно вас поняла, да? Что это, значит, э ответ мы получили от Константина, да? А, и Константин типа сказал что в запотели, июнь, июль, август, как, да, да. Он говорит, ну, вы, говорит, я я по понимаю ленду, но но, и, но в общем знаешь, как бы, на меня, ну, как бы посмотрел да то да понедельник, то есть, вы сказали, понедельник все уже будет что -то как -то, да, да, то есть, да, спать, да. Нет, но Константин, но Константин сказал, что с такими людьми в Москве, расправ... с шай... он нас шайкой назвал, да, что с такими расправляются быстро, да, но это, типа, ну, значит, значит он наше предложение не принял, как я понимаю, да? Ну, я думаю, он давно не принял, даже перед этим, как бы, да, то есть он не принял сразу же, когда уже пошли задержки, как бы он сказал, как бы это, да, потом мы ему вот этот ваше видео отправили, которое последнее ваше, да, то есть мы же первого, вы же нам прислали бумажку на четыре этих, то есть мы, Да. Этому, ну вот, как-то так. Короче, смотрите, ребята, есть два варианта, да, то есть до сегодняшнего вечера, если у меня не будет денег, то есть я уже подписал ну, как бы, с другими арендаторами договор на эту квартиру, ну и завтра, я думаю, что в 10 часов мы будем уже у вас. Ну, и чего же вы будете делать? Что мы будем делать? Ну, я думаю, что вы увидите, что мы будем делать. Но никакого да, решения, ну, никакого ну, решения, суда мы еще не видели. Нет, нет, мы, мы, мы не издеваемся, дорогой. Над нами издеваются. Егорушка, это вы, вы сами понимаете, я с вами разговариваю на русском языке. Мы вроде находимся в Новороссии сейчас, да? Вы сейчас вроде этими русскими деньгами оккупируете Ригу, да, и Латвию. И, и нам, аборигенам, никто деньги вообще не дает. И потому вы нас выгоняете просто из нашего города, где наши предки тысячи лет жили, да. И я с вами говорю на, на русском языке, который тут вообще даже не, не валстволода, да. Я, как говорится... Ну, ну да, но вы это даже это не, лицо, не даже это не это сможете, как говорится, плавно разговаривать со мной, чтобы по душам поговорить. А мы-то мы по душам но, говорим. Ну, я знаю, я сочувствую да. вам тоже, конечно. Да, потому это что это у вас это вы, это вы, вы, вы, вы, вы вы в середине очень нетрадициональной ситуации, которую бизнес. бизнес как их называть? Бизнесисты? Бизнесисты даже не описали в ни одной книге, да, как аборигенам помочь их, их владение. И, и, и, но, но это просто Новороссия, которая тут построена этими деньгами, да, и, и, и, и это классический вариант. Это человек, который даже тут не живет, да, и который... И, и, и, и, и, и, вот я... Нет, тут, тут понимаете, это у нас принципиаль, принципиальный процесс сейчас идет, да, и, и, и у нас уже власти уже при, принимают решение, что они будут оплачивать эти все квартиры, да, которые, да, которые у нас зарегистрированы, и да, просто да. сейчас лето, и, и не так это быстро происходит, да? Вы месяца, месяц. Да, но, но как раз Вы сейчас. За май, июль, июль, август. Да. Август. Ну, это, вы я знаю, по вашим, вы, по вашим вы, этим. Вы начали, сказать, да. Сегодня четвертый месяц. Да. По вашим, по вашим системам бизнеса, у вас совершенно, вы совершенно правильно можете выбросить всех аборигенов, и, и, и вообще никакого православия тут не будет, да? Конечно, и, и, и, как бы и это происходит во всем мире, из, из всех городов выбрасывают аборигенов и, и не. Минут позвоню, как бы, и тогда мы уже или да, да, или нет. Нет -то Ладно, Егоршка, -то ладно, будет. до связи, всего а -а -а. хорошего.